Привет, народ! Вчера пацаны позвонили, что мосты приготовили ну, здесь несколько скупок подо мной Они звонят, как только мосты появляются Или тачки появляются Ну, которые привезли на скупку и сдали прям целиком Вот они звонят и говорят Алик, там есть два моста, к примеру, да? Я говорю, ну, сегодня вопрос, подъеду, заберу Вот, они знают, что они мне нужны постоянно То на трактора, то кто-то закажет мосты Я там раз изготовил эти мосты и вот, подъезжаю, беру два моста. Он мне показывает эти мосты. Я чисто случайно голову в бок повернул. Смотрю. Сверлильный станок валяется. Сейчас покажу. Вот такой сверлильный станочек. Все, рукоятка, подъем, опускание. Он говорит, а вон еще деталь валяется от него. Я смотрю, поворотный столик. Рабочий целый, 646, что ли, как я понимаю а, Тяжеленький, чтобы одному поднять Нет, одной рукой не получится ну, В общем, вот такой поворотный столик Мечта каждого самодельщика, токаря, фрезеровщика На халяву достать поворотный столик а вот по сверлильному станку, вот они, кстати, два моста, сейчас утром доехал, забрал. Как я понял, самопальный, но сделан ну, очень аккуратно достаточно. Насчет жесткости я не подскажу, но не для сер... ну, небольших, серьезных работ, в принципе, это... Потому что я вот такой, э, в описании к разным сверлильным станкам, я не нашел двухштоковый. Сейчас я пригляделся, что вот этот шток, это от рулевой рейки, здесь можно это даже понять шестерня внутри стоит обойма самодельная обойма здесь приваренная здесь тоже приварена самопально если посмотреть все разборно ну, сделано достаточно аккуратно крепление мотора шток похож на 22 наверное или на 25 -й. к нему вырезана обойма подпружиненная получается вылет достаточно большой над станинкой вот пружина шток кусок от рулевой рейки за счет этого более менее жесткость появляется металл 12 скорее всего здесь металл десятка обойма для поднятия шток от рулевой рейки и здесь, вот, если кто-то помнит, были такие советские дрели. Вот этот корпус стоит, в этой обойме зажимается. Ну и моторчик, в принципе, приделан более-менее достаточно аккуратно. Сделан выключатель. В нем есть шкиф. А вон он, видно, да? Кожух, в принципе, тоже сделан очень аккуратно. ДСП шка, 25 -я, наверное, я не знаю, ну толстая ДСП шка. Вот. Крутилки, барашки очень я из-за этого и подумал сначала что это заводской сейчас я пригляделся что это очень хорошо сделанная самоделка и внизу плита 15 какая-то я не знаю но толще десятки плита ну, в общем мосты я всегда беру по полторы тысячи вместе вот с этим мне обошлось ну, грубо говоря 3000 а вместе с этим обошлось 4000 Взять поворотный столик, и хоть самодельный, но достаточно хорошего качества самодельный сверлильный станок. 500, 500. Да это благодать, это халява. Так что, мужики, я периодически ездил на скупки. Вот такие вещи выкидывать. Но ну, вы можете представить, да? Кто бы у кого бы поднялась рука, вот такую вещь выкинуть? Не сломанный, все. Люфта нету. живой, живой поворотный столик то в теме они поймут ну, ценность этого поворотного столика и даже вот такой самодельный самому собирать это реально у кого-то ну, было терпение вытачивать все вот эти втулки там опорные втулки все это хорошо так ну качественно я говорю даже достаточно качественно если вот так смотреть как будто какая-то модель серийного станка а если присмотреться то это видно что это самодельный станок очень достаточно хорошо сделано у меня есть два средних станка заводских ns 12 и пусть это тоже будет резервный не знаю там посмотрим может ну, придумаем что с ним сделать просто жалко было за 500 рублей и оставить такой этот ну как 500 рублей вот за эти два просто 1000 рублей вышло по цене металлолома 25 рублей килограмм обретение просто я не могу не поделиться таким видео потому что реально я не пойму как у людей поднимаются. руки выкинуть выставить на авито выставить на, металло, на металлоформы какие-нибудь да там люди заберут нет просто взяли на свалку выкинули ну, ну в общем вот такие вот приобретения и очень радует когда на скупках такие вещи попадаются потому что если их покупать поворотные столики стоят от 5 и до 15 в среднем вот такие столики и не каждый может себе позволить купить такие деньги выкинуть а вот получилось поднять вот его шильдик 646 номер да получается да номер 646 77 здесь 630 630 что а вот модель модель непонятная не могу разглядеть стирается брусшильдик. вот ну, такой поворотный столик в диаметре примерно 200 250 наверное. 200 250 Рулетку с собой нету, померил бы. Лимбы все читаемые. Здесь вся линейка тоже читаемая. В принципе, все отлично. Как бы красота. Ну все, поделился вот таким видосом. Заезжайте частенько на металлоскопки, и будут, может, попадаться такие вещи. Все. Кстати, кто помнит, я выкладывал видео по токарным станкам. Было два токарных станка. Вот этот, ветер поднялся, собаки, не знаю, слышно меня нет. Вот. И вот этот деревообрабатывающий станок. Этот однозначно себе оставлять не буду. Я с деревом не занимаюсь, как бы. Тоже вот. не забыть почистить. Вот. Этот, этот станочек я решил себе оставить даже начал сейчас зачищать от краски станок в хорошем состоянии станина в хорошем состоянии видно еще заводское шабрение Не знаю, будет видно не будет видно ну, думаю видно да? заводская шабровка ну грубо говоря есть вот такие вот удары там когда ты что-то да там кто-то ложил или еще что-то сама станина в хорошем состоянии подача тоже все в хорошем состоянии вот. все это надо подкрутить как бы грубо говоря сделать ревизию даже козыречки есть резко держка все работает как полагается вот. ржавенькая просто да и что ж ты за ветер такой в общем решил этот станочек себе оставить для чего он пойдет во второй бокс Большой токарный станок, кто знает, следит за моими каналами, знает, что у меня есть большой токарный станок. Вот, он там и останется в гараже, его перемещаться не будет. Да что ж ты за ветер-то? А этот пойдет именно в основной бокс, где делают трактора, чтобы в основном что там на тракторах, пальцы надо точить. Этот станок прекрасно с этим справится. У меня даже как бы задняя бабка даже не нужна для этого. Резьбы я не режу, что на большом, что на малом. Я резьбы не режу в принципе он для проточки пальцев вот это все такого мелочевки что по тракторам нужно зачищу покрашу самые дорогие основные узлы здесь все присутствуют мотор фартук передняя бабка коробка подач кожухи все есть кожухи и направляек тоже все есть не хватает планшайбы потому что у него стоял поводковый патрон Вот такой поводковый патрон, я его открутил, он мне не нужен. Сюда надо будет найти планшайбу, вот на этот ТВ-6 или ТВ-4, вроде ТВ-6. Найти планшайбу, патроны у меня вроде 130 есть. В общем, отреставрируем, состояние-то отличное. Шестерни в идеале, станина в идеале. И он останется для второго бокса. Для серьезных шабашек, больших шабашек, вот как я делал недавно, большую шабашку с 1300 деталей шпилек 360 миллиметровых и по 80 миллиметров надо было нарезать резьбу Но для таких крупных шабашек будет большой станок и он будет стоять в основном гараже а именно для бокса где занимаюсь тракторами туда я поставлю маленький он меньше места занимает ну, все вот такой вот видеообзор в принципе что показал свои хотелки свои желания как говорится свои мысли слух все, всем спасибо, кто досмотрел. Всем пока.